Как пересечь польскую границу и что при этом нужно говорить. Так называется сегодняшний видеоролик, потому что в нем я решил подробно разобрать данную тему. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как уже наверняка догадались многие из вас, канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. Дело в том, что очень животрепещущим и болезненным стал в последнее время вопрос пересечения польской границы для граждан Украины, также для граждан Грузии, именно что касается, в первую очередь, пересечения польской границы по биометрическим паспортам. Почему так? Так, потому что ну, ужесточили уже контроль в последнее время, очень большой иммиграционный поток идет из стран бывшего Советского Союза, в Польшу. Поэтому контроль на границе, пропускной контроль именно стал жестче. И я решил снять отдельный видеоролик на эту тему, чтобы разъяснить ситуацию. Дело в том, что чуть ли не каждого второго сейчас, кто ездит по биометрическому паспорту, на границе разворачивают с поворотом, как говорится, то есть не пускают. Почему так обстоят дела? В этом есть несколько причин, я долго задумался над этим вопросом и сегодня все-таки дозвонился, взял информацию из компетентных источников, взял консультацию у юриста, который работает на группу прогресс, то есть информация из компетентных источников, ну и решил сразу же снять видеоролик, чтобы немножко разъяснить данную ситуацию, значит, почему так обстоят дела, что каждого второго разворачивают, первое... Первое заключается в том, что люди недостаточно серьезно относятся к прохождению границы в большинстве своем, в большинстве случаев, мол, поеду, а там, будь что будет, что-нибудь скажу, я ж еду по биометрическому паспорту и, мол, меня обязаны пропустить, а если я еду еще и с приглашением по биометрическому паспорту, с приглашением на работу, то им вообще деться некуда. Так вот, скажу вам, друзья, что это все ерунда, дело в том, что... Пограничные органы э, оставляют за собой последнее право голоса в любом случае. Я имею в виду последнее право голоса, что касается вашего пропуска в Республику Польша. Э, ну, так есть по закону. И не важно, какие у вас с собой будут документы. Приглашение на работу, биометрический паспорт, польская виза открытая. Это абсолютно не важно в любой момент все равно вас могут э, развернуть и не пропустить в Польшу на границе. Будь там не понравился им ваш внешний вид, э, не можете меня объяснить, куда едете, странно себя подозрительно ведете, слишком сильно волнуетесь, им что-то не понравилось и вас разворачивают на границе без всяких вопросов. Неважно при этом, какие у вас документы. Этот фактор всегда нужно учитывать в первую очередь. Второе. Когда едете, например, по биометрическому паспорту, без всякого приглашения, и говорите, что вы едете как турист, то, естественно, начинается куча вопросов, как правило. Не всегда, но как правило, очень часто. Вопросы в основном такого плана, как в какой город едете, какие места планируете посетить, могут спросить бронирование отеля, естественно, на какой срок. Плюс надо иметь с собой, допустим, едете на три дня, значит, у вас должно быть с собой минимум 150 евро с расчетом 50 евро на один день. Едете на неделю, естественно, гораздо больше у вас должно быть. То есть, с расчета, опять же, 50 евро на один день. Если у вас 150 евро, говорите, что едете на неделю, вас, скорее всего, разворачивают. Не скорее всего, а точно, если уже спросили деньги. То есть, с этим сейчас все очень строго. И опять же, многие люди заблуждаются в том плане, опять же, многие люди не знают и, признаюсь честно, я сам так думал до сегодняшнего дня, что если едешь по биометрическому паспорту, но без приглашения на работу, то единственной, как говорится, уважительной целью поездки может быть только туристическая цель посещения страны. Но, как оказалось, это не так. То есть... Вам не обязательно говорить, если вы едете по биометрическому паспорту и у вас нет приглашения на работу, вам не обязательно говорить, что придумают, что вы едете как турист. Вы можете без проблем сказать, что еду на работу, устраиваться, оформим документы на работу уже на месте, работодатель меня ждет. И как бы никаких проблем. Опять же тогда на вопросы начнутся. И вы должны быть к этому готовы, к этим вопросам. То есть, в какой город вы едете, что за работа, в чем суть будет заключаться вашей работы, что за работодатель, номер работодателя могут спросить. Ну и так далее, и тому подобное. Ну естественно, деньги у вас с собой тоже должны быть. Как ни крути, там без денег вас тоже никто не пропустит в данной ситуации вас спросят за сколько вы туда доедете через какое-то время устроитесь вас будут, могут спрашивать абсолютно все платно или бесплатно там будет проживание и уже с расчетом на это будут спрашивать о сумме денег которые у вас с собой в этом случае естественно не обязательно чтобы у вас там были не знаю хрен знает сколько сотен евро но все равно каких-то евро 100-150 обязательно надо, чтобы с собой были. Опять же, даже если вы все четко ответите, это все равно никогда не гарантирует вам прохождение границы. Но 99% что вас пропустят, когда вы ответите все, все четко, еду к кому-то тому-то работодателю, зовут работодателя так-то так-то, в такой-то город, такая-то организация, суть работы будет заключаться в том-то, в том-то. Номер работодателя есть, можете дать, и он подтвердит, допустим, должен подтвердить, если ему позвонят, что он действительно ждет такого работника. Либо номер фирмы, на которого вы едете, допустим, группа прогресс, туда позвонят и там подтвердят, что они вас ждут. Опять же, логический вопрос создается в такой ситуации. А как разъясняться на границе с поляками, с польскими пограничниками об этом всем? Потому что есть же языковой барьер, как правило. Ну, это понятное дело. Разъясняться надо, как можете. Слово по-украински, слово по-польски. Не знаете слов по-польски, то на пальцах. Главное, показать им, что вы ведете себя уверенно и четко знать ответы на каждый их вопрос. Они там уже привыкли разговаривать с украинцами, поверьте. И я думаю, что прекрасно вас поймут. Вот. Теперь, что касается того, почему сейчас с 2018 года стала такая проблема с приглашениями, почему не хотят польские фирмы и польские работодатели делать приглашение на работу людям в Украину. Ну, тут я вам скажу, дело даже не в, не в том, что 2018 год наступил, а просто ситуация встает так, что по статистике 50% людей из 100 50 процентов людей которым сделали приглашение работодатель либо фирмы и отправили в Украину так вот 50 процентов этих людей просто пропадает и не приезжает по приглашению это первая причина почему пригласы не хотят сейчас сделать потому что за оформление приглашения работодателю нужно платить определенные деньги он отправляет человеку приглас человек пропадает ну и я говорю это 50% из 100 такая ситуация, то есть через одного. через одного. Сначала человек договаривается, что приеду, приглашение высадит, человека нет. Это первая причина. Ну и вторая причина, что долго ждать работника вот, на работу. Приглашение само, к слову, делается две недели, около двух недель, отправляется он в Украину, и потом еще рабочая виза делается около месяца, ну минимум месяц, насколько я знаю. То есть полтора месяца в сумме, в лучшем случае, нужно ждать работника, работодателю. Поэтому многим, многим, не всем, но многим сейчас агентством и работодателям невыгодно делать из этого приглашения, Потому что, ну зачем ждать человека полтора месяца, если сейчас вот придет на следующий день другой с биометрическим паспортом или тот, кто уже с открытой визой находится в Польше и устроится на эту работу, и все, будет работник. Ну, а так нужно держать место полтора месяца. Но, конечно, невыгодно делать, когда дело касается таких работ, где работодателей устраивает текучка. То есть, ну, есть работы, когда работодатель не всегда заинтересован в постоянном работнике. То есть, он, конечно, заинтересован, но это не критично то есть могут согласиться работодатели на такой вариант, что вот поработал человек по биопаспорту, если захотел, то делают карту по быту, не захотел, поехал, взяли другого, то есть без проблем, идет текучка. Но, опять же, есть работодатели, которые заинтересованы в постоянном работнике, и заинтересованы в том, чтобы человек приехал по рабочей визе. Опять же, почему по рабочей визе? Потому что по рабочей визе сможет человек проработать полгода без проблем. И потом уже все поедут домой опять открывать визу, если не захочет сделать карту побыту. А карту побыту далеко не все хотят сделать, карту временного побыту, потому что нужно ждать ее еще полгода и быть невыездным эти полгода отсюда у многих семьи и дети на Украине. Поэтому по понятной причине люди не все хотят ее сделать. Работодатели это понимают, и многие заинтересованы в том, чтобы человек приехал по приглашению с открытой визой на полгода, чтобы работодатель знал, что хотя бы полгода у него пробудет этот человек стабильно. Но опять же, все упирается в недобросовестность многих работников, которые кидают просто так вот работодателей и агентства, в том плане, что им высылается приглашение и они пропадают. В, то, и в этом, пожалуй, главная причина того, что не хотят сейчас делать пригласы, как агентства, так и работодатели. Я вот сейчас работаю в агентстве группа прогресс, здесь много филиалов, как бы многих, из многих филиалов ко мне поступают вакансии, работаю координатором. И, допустим, в филиале в Слубске и в Гданске не хотят делать приглашения. но сейчас пытаются решить этот вопрос так, чтобы работники, то бишь вы заранее давали, как говорится, какой-то аванс, залог денежный присылали, либо бронировали место в хостеле, присылали деньги, это будет залогом того, что вы приедете по приглашению сейчас решается этот вопрос но я думаю скоро он решится скорее всего в ближайшее время то есть будет такая система высылаете там допустим 100-200 злотых и это будет залогом того что вы приедете высылаете, как бы бронируете место для себя в отеле вот второй момент ну это что касается работ в основном без квалификации сейчас. Вот набираем на рыбные заводы людей на заводы там где надо красить ламинат, обивать лодки ламинатом, на заводы по фасовке всякой мелкой пластиковой продукции. Сейчас у меня есть выход тоже на директора еще один филиал группы «Прогресс». Там хотят набирать именно специалистов, и вот в ближайшее время уже начнется набор. И те работодатели хотят постоянных работников, то есть тоже решится вопрос с приглашениями в ближайшее время. И все-таки начну скорее всего делать приглашения и высылать. Главная просьба к вам, чтобы добросовестно относились и ехали по приглашению туда, куда вам его выслали. Ну, собственно, по-другому сейчас с этого года будет тяжело сделать, практически невозможно, потому что если поездите не по приглашению, то просто-напросто вас внесут черный список и дадут депорт на границе при выезде. Ну. Но опять же такая ситуация, что приглашения зачастую просто теряются в Украине. Непонятно каким образом. Отправляется приглас в Украину, и приглашение пропадает, и человека опять же нет. Он даже в Польшу не въезжает. То есть Украина это сейчас такое своеобразная черная дыра или Бермудский треугольник в плане приглашений. Ну в общем, подведем итог всей сегодняшней дискуссии. Суть заключается в том, что если едете по биопаспорту, даже без приглашения или с приглашением, главное четко знать, что ответить на, на те вопросы, которые вам зададут на границе. Предвидите эти вопросы, что едете по биопаспорту и будете говорить как турист, нужно быть готовыми, что спросят бронь гостиницы, спросят деньги с расчета 50 евро на каждый день, спросят, какие места планируете посещать, в каком городе, какие музеи, и все такое. Ответы там, хочу просто погулять, не знаю, куда пойду, скорее всего, ответы не прокатят. Если едете, устраиваться конкретно, будете говорить, что еду на работу, надо объяснить, почему нет приглашения. Потому ну, говорить как есть. Работодатели не хотят высылать, потому что приглашения не доходят часто просто до работника. И работодатели теряют деньги, потому что платят за эти приглашения. Ну и быть готовым к тому нужно, что спросят номера работодателя, организацию, точный адрес организации, в которой едете, город, суть вашей работы, специфику, где будете работать, что будете делать. Ну, в общем-то, и все в этом духе. То есть, если четко все конкретно ответите, без вопросов, то 99% что вас пропустят. Если начнется заикаться, говорить «не знаю», там, «забыл», все такое, то, скорее всего, вас развернут. Я думаю, что такие вот нечеткие ответы на границы и являются первой причиной того, что людей через одного разворачиваются с поворотом. Еще раз хочу напомнить, что вакансий моря сейчас куча. Вы можете найти их в моих группах ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках, ссылки на которые найдете в описании к этому видео разные работы есть, сейчас много работ без специальности на рыбные заводы, как я уже говорил, заводы по фасовке всяких мелких там электроприборов, заводы по лода лодок, ламинатам, также берут туда и грузинов, кстати, что касается грузинов то же самое, все абсолютно, как и к украинцам, надо четко знать, что ответить и грузины могут тоже работать без проблем, приехать по биопаспорту, оформить документы и работать. Потом подать на карту побыту то есть и уже ждать карту побыту, работать по карте побыту. Все такие же к грузинам требования, как и к украинцам, но главное требование, хотя бы знание русского языка. Если не знаете польского, то хотя бы знание русского. Без русского навряд ли вы где-то устроитесь в Польше. Так как каждому грузину, который не знает польский, будет представлен каждой группе грузинов русскоязычный координатор. Но если вы и русский не знаете, соответственно шансов нет. Это что касается грузинов. Так вот, и подведение итогов сделаем сегодняшней беседы. В общем-то, опять же повторюсь, куча вакансий, скоро будут вакансии для специалистов, поэтому... Следите за моими группами, звоните пишите. Мои номера. Вот уже WhatsApp появился у меня, номер и Viber. На одном номере WhatsApp и Viber, на втором просто Viber. Звоните лучше на номер, который вы видите сейчас. Сверху, сверху, на верхний номер, так сказать, там, там будет. И WhatsApp, и Viber. По этому номеру лучше разговаривать, потому что вот подогнали мне телефон уже, наконец-то нормальный, от фирмы Группа прогресс. И там нормально тянет интернет, сможем с вами без проблем общаться, как по WhatsApp и по Viber. Также пишите, ну и не тяните. уж что, говорю, работ много, но очень быстро заканчиваются вакантные места, очень быстро набираются люди. Повторю, что все актуальные вакансии найдете в моих группах ВКонтакте, Фейсбуке и в Одноклассниках, ссылки на которые, на которые вы увидите в описании к этому видео. Также те из вас, кто заинтересован в жизни, в заработке, за границей, но и вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь на него. Пишите свои комментарии по поводу этого видео, задавайте свои вопросы, если таковые возникли в ходе его просмотра. И также ставьте под этим видео пальцы вверх, если вы посчитали информацию, которую я вам дал в нем полезной. Ну на на этом у меня все. С вами был канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. До скорых встреч, друзья!